Наша эфир продолжает программа «Голос здравого смысла» с Леоном Эйнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну, Во-первых, с Новым годом. Всего а. самого наилучшего в Новом году. Спасибо большое вам и, вашим, а, и нашим радиослушателям, и зрителям тоже огромные поздравления. И а, чтобы, как, вот, как говорят, в сухом остатке а, было хорошо. Потому что не бывает, чтобы все было хорошо, правильно? Ну вот, чтобы в основном, чтобы получались только хорошие вещи. Вот я должен сразу же извиниться, я серьезно не бритт, ну, не по тому поводу, что я собираюсь отращивать город, а по тому поводу, что я никак не могу, начиная с 31 декабря, пойти и купить бритвы. Ну ничего, красоту ее ничем не испортишь Нет Леон, у нас есть телефонный звонок Если вы не возражаете, может, примем? Конечно, давайте Добрый день, пожалуйста Вы хотели что-то спросить, сказать, высказать? Сережа, добрый день Добрый Просто Хотела от души поздравить С 2020 годом Хотела бы пожелать вам, вашему радио, семье всем вам близким и дорогим людям, большого громадного здоровья. И хотела просто а, поблагодарить за, за работу, за тот склад, который вы сделали и продолжаете делать вот для нашей комьюнити. С первого дня этого радио. Это радио, это необыкновенно, мы его ждем, мы, его, а, мы прислушиваемся, мы стараемся участвовать, потому что настолько интересно настолько полезна ваша работа и за вашу лояльность за ваше прекрасное и такое чистосердечное отношение конечно к израилю в общем от души желаю вам самого-самого доброго процветания всего самого доброго, самого -самого доброго спасибо Здоровые. спасибо Здоровые. спасибо большое О, спасибо ну, приятно, да, да Леон это во многом приятно благодаря вам а, потому что, ну, собственно, что, что, что, что такое радио? Радио – это те люди, которые выходят да. в эфир, которые о чем-то говорят, рассказывают, спорят, доказывают, убеждают, делятся своим опытом, своими знаниями. И я должен вам за это сказать. Спасибо огромное. У нас еще есть звонки, если вы не возражаете. Конечно. Добрый день. Добрый день, с Новым годом. Спасибо. <решит> uh, uh, я сегодня слушал uh, передачу Леона Ланштейна «Все три», которые он записал 3 числа. Uh, я бы просил развить тему все-таки документов Джулиане. Я уже задавал этот вопрос, как он меня терзает. Когда республиканцы используют это для своей пользы? Спасибо. Так, Леон, возьм... возьмите, на заметку, возьмите на заметку, а мы примем еще один звонок. Добрый день. Добрый, добрый день. Во-первых, грех не присоединиться к словам Марии. Полностью присоединяюсь, полностью. Но у меня к вам все-таки вопрос Я другой. Я слышал по, по YouTube, о чем вы собираетесь говорить, и я понял, что опять не будет ничего говориться, Опять будут республиканцы защищаться, защищаться. Ну, казалось бы, есть уже какие-то документы в Жулиане. Ну, Но да опять будет сейчас защита объяснять, почему республиканцы такие умные, хорошие. И вот и их обижают, вот эти несчастные демократы. Ну, есть что-то нового. Ведь есть какие-то документы, доказательства. Ведь Жулиане ведь не мальчик. «Если он говорит, что-то у него есть. Где у нас бар? У нас есть генеральный прокурор, у нас есть президент. Но я жду атаки. Помогите!» Спасибо за ваш звонок. То вот. есть это на самом деле тот же самый вопрос, но высказанный теперь немножко в более развернутой форме, немножко более эмоционально. Хорошо, я я понял, что это волнует, и с удовольствием, так сказать, посвящу какое-то время этому рассказу. А, ну, а, давайте мы все-таки начнем, наверное, с каких-то животрепещущих тем, а потом мы перейдем к Джулиане. тоже. Конечно, но ну, прежде всего, то, что сейчас широко обсуждается, то, что вызвало неоднозначную реакцию в одном лагере, так отреагировали в другом. В другом лагере иначе отреагировали а совершенно противоположным образом Так, ш, то, ну во-первых вкратце что произошло а во вторых оценки так сказать реакцию на события. Да. значит в иране есть так называемая национальная гвардия которая превращена была в из э, ну скажем так тайной полиции и и защиты комбинирует сказать, там сказать, ФБР и защиту президента, да, они сделали такую, так сказать, вот организацию, которая исполняла все, ну, сказать, карательные функции режима. А потом, так как руководил этой организацией человек с совершенно недюжинными способностями, о нем много писали, что он потрясающий организатор, потрясающий, значит, а, пропагандист умеет людей зажигать, умеет людей направлять, так сказать, очень мозг у него работает еще и как ну, макиавелли, то есть, так сказать, умеет. То есть, человек неординарный совершенно стоял волнове этой организации. Вот как раз, значит, тот самый: а, с которым, значит, произошел небольшой конфуз вчера. То есть, его разбомбил американский дрон, а, организация эта вот стала. Мало того, что она стала действовать вну, действовала внутри страны, она стала действовать и снаружи, и а, стала организовывать то, что называется прокси сегодня, то есть а, всякие террористические организации, которые как бы действовали в свое, в свое время, на самом деле снабжались как вооружением, так и деньгами, так и тренировками, так и логистикой а, от а, значит, Ирана. И вот таких прокси по миру достаточно много. А денег у Ирана было много, потом стало мало, но э, наш президент Обама решил, что именно добавить, и подарил им там порядка 150 миллиардов долларов, как бы их денег. Которые у нас лежали замороженные. На замороженные они лежали именно по тому поводу, что они вели все время террористическую подробную деятельность по миру, и поэтому мы их остановили. Вот Обама решил отдать им деньги и идти обратно, сделал огромное влияние и позволил им снова заниматься террористической деятельностью, в том числе и против Соединенных в Америке, достаточно активно убивая наших солдат и тому подобное. Значит, человек, который, которого вот вчера удалось обнаружить и обезвредить он во-первых по его приказу были выпущены ракеты которые убили сказать, нашего вот контрактора американского ради еще большое количество людей до того сотни если не тысячи жизней сказать, с его подачи было забрано люди были убиты в том числе большое количество американцев и солдаты кого угодно а а дальше э, мы выяснили, что э, нападение на посольство в Ираке тоже организовано его людьми, просто потому, что один из них значит, крупно, по-арабски, написал на стене значит, «Слава нашему руководителю и вдохновителю, значит, вот этому сразу, Сулейману». А что, что еще можно сказать? Человек, который поставил во главу угла и своей жизни борьбу, с иноверцами, борьбу с американцами, борьбу с израильтянами, борьбу с европейцами. И очень успешно этим занимался. Вот вчера ему удалось обезвредить. И с моей точки зрения и американская пресса, и американские там политики, все кто угодно должны были, даже если они против Трампа, сказать, молодец Трамп, молодцы наши военные, это вот одно из немногих дел, которые, значит, Трамп сделал хорошо. Ну, я ошибся, в очередной раз ошибся в партийной франтизмо-энтузиазме партийной, партийной наших социалистов, которые называются иногда демократами, потому что они умудрились и даже из этого события постараться сделать, или, по крайней мере, говорить о, о чем-то, что было плохо для Америки. То есть, плохо было убивать этого человека, несмотря на то, что у нас были как бы, разведческие данные, что он готовит еще серию покушений на американцев, на дипломатов и на солдат. Вот это плохо было, потому что это может еще больше раздразнить Иран. И теперь они по-настоящему начнут нам, а, значит, отмстить. Как будто раньше они мстили не по-настоящему. Очень напоминает все истории с Чемберленом и Гитлером, когда, ой, давайте, так сказать, дадим это, и давайте не будем им сопротивляться, и давайте не будем стрелять по немцам, потому что может их заставить еще больше атаковать Европу. Ну, абсолютно одно и то же, тот же самый бред. И ненависть к Трампу, и ненависть к... Инакомыслию. Просто мыслить иначе нельзя, потому что в университетах это выжигалось. Значит. И мыслить иначе, о чем мыслит большинство прогрессивной молодежи или прогрессивного человечества, надо было немедленно пресекать, выгонять, изгонять, бить физически там, и тому подобное, поджигать, закрикивать, чтобы не дай бог никакие другие мысли так сказать, не возникли у людей, может быть, что вот прогрессивисты не всегда правы. Вот то же самое абсолютно происходит у нас сейчас с, и с этим, с, значит, с, с этим, в общем, правильным, нужным, необходимым и своевременным шагом, когда главного террориста поймали, как в свое время поймали вот Осаму Бен Ладена, как в свое время ловили там всяких других. Он вот такой же террорист, от того, что он носит погоды, ничего не поменялось. Его люди по его наущению, по его планам убивают э, как американских солдат, и, и журналистов, и, и э, контракторов, так и совершенно никакого отношения к этому не имеющее гражданское население. То есть он нормальный, обыкновенный террорист. И это безумно больно, что половина Америки кричит, Просто из-за того, что это сделал Трамп, а никакой другой президент, что это приведет к войне, это ужасно, это кошмарно и тому подобное. Это, это еще одно доказательство того, что они не могут, та сторона не может относиться рационально ни к чему, что делает другая сторона и не может рационально, подумав, ответить на это. У них все время истеричный эмоциональный ответ, и это ужасно вот, кстати, выступил официальный специальный посланник по Ирану Брайан Хук и сказал, что у них есть неопровержимые данные разведки о том, что он готовил, я имею в виду. Солмании готовил теракты а, против а, посольства и так далее а, в Сирии, ну, против наших каких-то объектов а, в Сирии, в, а, в Ливане и в Ираке. Так что эта мера была необходима, и таким образом были предотвращены, по сути дела, а, гибель сотен и сотен американских, и не только граждан. Да, да, да. Сулеймани. Мы все неправильно его произносим. Сулеймани. Сулеймани. Генерал Сулеймани. Касем Сулеймани. Окей, Касем да. Сулеймани. Так и назовем. Не да. суть важно. Ну, в... Голливуд выступил. Ну, во-первых, представители Хамаса в Конгрессе США выступили с осуждением, с резкой критикой президента Трампа. Пелоси обиделась, Чак Шумер обиделся. Все обиделись. Ой, да, то их не спросили. Они хотели, чтобы всем по телефону позвонили. Да, посоветовались. Он едет, пока он едет по территории аэропорта, а они бы думали, они бы совещались. Угу. Они бы сделали все возможное, чтобы у президента не получилось. Абсолютно. Вне всякого сомнения. Ну и Голливуд, конечно, отличился. Вот Рос Маган, в частности, в Твирте, от 52% американцев принесла свои глубочайшие извинения э, режиму, э, иранскому режиму. Джан Кюзик. Да, вообще, тоже хочется извиниться за что-нибудь. Да, то есть да. Нич ничего, ничего нового нет, а все, что делают... то есть убийство американских граждан, это нормально, это в порядке вещей, ничего страшного, так должно быть. А убийство одного из главных террористов, вызывает у них вот такую нет конечно, конечно они еще забыли э, извиниться э, значит перед пакистанцами за э, убийство на самого Да. То есть ничего нового нет ну что может начнем говорить потихоньку о том что, что происходит с джулиани или в конгрессе кстати сегодня сегодня когда нижняя палата должна была вернуться к обсуждению импичмента но к сожалению у меня не было возможности проследить что происходит возможно они а, подняли вопрос как пилоси заявила поскольку меня не поставили в известность я хочу знать подробности возможно формировав... будет формироваться формулироваться еще одна статья импичмента, очередное расследование, как это все происходило, и почему, и как? Ну, а, значит, бред всего этого состоит в а Сначала нас пытались уговорить в том, что в ни одной секунды нельзя позволить этому ужасному совершенно человеку занимать Белый дом, и все средства, что называется, хороши. А, и у нас есть достаточно доказательств, и у нас есть стопроцентные вот... Абсолютно 100% свидетельство того, что он вот делал 1, 2, 3, 4, 5, 12, там, 24, а, и поэтому все демократы, ну там мы знаем, за исключением там, трех человек, да, проголосовали за то, чтобы его немедленно выгонять. Хотя а, 4 свидетеля, которых они требовали, чтобы пришли, а, Трамп сказал, что я лично запрещаю, но если суд к которому вы должны по этому поводу обратиться, скажут, что они могут говорить, ну что делать тогда они пойдут и будут разговаривать. Значит, нет, у нас нет времени ждать суда, нет, у нас нет времени заниматься этим, у нас уже достаточно доказательств для импичмента, и вот эти доказательства на столе, давайте голосовать. Проголосовали. Значит, после этого, как бы, предполагаю, что так, секунды ни одной нет, и у них достаточно доказательств, для того, чтобы, сказать, выгнать президента с работы чаться, мчаться, бежать, сказать, на мотоцикле, на, на, на, на самолете мчаться в, через там, 100 метров от одного, значит, скажем, зала до другого в Сенат. И положить в сенат эти бумаги и сказать, что немедленно требуем, чтобы вы немедленно собирали сенаторов, потому что ни одной больше секунды народ Америки не хочет терпеть этого узурпра, узурпатора там, и тому подобное. Да? Вот. Вместо этого раз, и вдруг оно остановилось. Почему она остановилась? Ну естественно, почему она остановилась? Понятно, да? Во-первых, потому что у них нет никаких доказательств, что есть что-то, что президент сделал такое, что. Скажем, даже, даже да что выгнать? То, что его по руке, что называется, дать нельзя. Ничего он такого не сделал. Да? Значит, второй пункт вообще бредовый. Мы его требуем выгнать за то, что он... А не давал возможности расследовать значит, свои преступления. Abstraction of justice. Да? Все это, значит, э, вся эта идея случилась в том, что Трамп сказал, ребята, мои ближайшие помощники не будут вам отвечать, если только суд не скажет. Идите в суд и пытайтесь добиться этого. Это и было, оказывается, попытка предотвращения... Расследование, значит, попытка, попытка прекратить расследование, не, сказать, не дать ему состояться. Первое обвинение было сделано на основании разговора с а, Зеленским о том, что а, Трамп потребовал от Зеленского, чтобы он сделал Трампу что-то, что Трампу хочется, в обмен на то, что Трамп даст американскую помощь, то есть, так сказать, общая американская. Трамп пытался обменять на нужное ему. Значит, ничего этого не доказано. Ни один человек, который присутствовал при этой беседе, не говорит, что такие слова были сказаны. В транскрипте этих слов нету. Люди, которые считали так, говорили, мы так считаем, потому что все так считали. А кто все? А вообще все. А кто все? Вы слышали от президента? Нет. От Малвени? Нет. От кого-то еще? Нет. Откуда? А все так считали. Ну, в общем, полная фантастика. То есть нет доказательств ни по одному, ни по другому поводу. Но даже если были, они все равно не натягивают на... на даже, даже импичмент, как я уже сказал, над slap on the wrist, что называется, на удар, так сказать, легкий удар по ладони, мол, перестать глупости делать. Вот, значит, в связи с этим я прекрасно понимаю а, наших с вами друзей, а, которые... Ну, как минимум против сегодняшней демократической партии. Не обязательно республиканцы, могут быть либертарианцы, могут быть просто независимые, которые надоел этот спектакль. Вот Могут быть еще там кто-то. А спектакль надел большинству, с моей точки зрения, мыслящего населения Америки. Почему я подчеркиваю мыслящие? Потому что вот есть люди, которые просто инстинктивно, чтобы бы Трамп ни сделал, кричат, это ужасно, это преступление, и ни в чем их логически не уговоришь. Значит, Джулиани поехал в Украину, значит, где у него уже намечались всякие там сведения Сказать, передачи материалов и тому подобное. По его словам, набрал кучу материалов. Сейчас они выверяют эти материалы. Сейчас они находят дополнительных, как бы так сказать, не только один человек, кого-то еще, кто мог подтвердить что-то. Это не с бухты, барахты делается. Второе: вам что нужно? Знаете, вот мне это напоминает историю, когда человек стоит, там, голосует, чтобы такси поймать, да. Останавливается машина. И говорит: те куда. Он говорит, проезжай, я такси ищу. Тот он говорит, тебе надо ехать или шашечки. Вот, господа, вам хочется, чтобы пошумели или чтоб добились вот, чтобы добились чего-то? Чтобы что-то добились, надо, а, вы, при том, что пресса вся будет говорить, что все это неправда, надо вы кристально. Чисто и кристально строго выстроить все для того, чтобы подкопаться было ни к чему невозможно. Все равно будут подкапываться, все равно будут говорить, а там вот войну, там что-то такое, да, или что-то еще что придумают такое, то есть убили этого самого Сулеймария, тоже плохо, да. Значит, если бы Трамп достал у самого Минландо, они бы тоже кричали, что это ужасно. Что это бесчеловечно было бросать бомбу, что там жила еще там его жена, там трое жены и, так сказать, четверо детей. Бесчеловечно это бросать. Несмотря на то, что погибло столько американцев, столько людей из-за него. Да? Значит, а это первое. Первое, то есть надо, еще раз, надо сделать так, чтобы дело было выстроено без сучка и задоринки. Это раз. Второе. Совершенно необходимо выйти в правильный момент. А правильный момент это тогда, когда пресса, вот если сейчас с этим выйти, пресса до ноября этого года успеет заставить всех об этом забыть. А когда в октябре снова начнут подниматься по этому разговору, то вся пресса будет орать, это они уже давно опровергнутые теории или старые новости, или ничего нового они нам не говорят. Значит, делаться это будет все выверенными сроками таким образом, чтобы пресса и т.д. и т.п. не смогли это замолчать. Это значит значительно ближе, чем мы сейчас находимся к выборам. Значит, Мои предположения такие. Конец февраля, начало марта, может конец марта максимум, начинают поступать сведения о том, что накопал Бар и значит, со всеми теми расследованиями, которые ведутся так сказать, его людьми и вокруг него. Раз. Дальше. После этого, где-то через месяц, через полтора, начинают поступать сведения о том, что происходило в Украине и с американцами в Украине. Сенат, сенатская комиссия начинает требовать, чтобы сам немедленно собралась скажем, по юриспруденции под председателем линзы Грахама, Грахама, собралась значит, комитет по юриспруденции и стал бы заниматься этим, чтобы, с одной стороны, это не было бы перед самыми выборами, чтобы, так сказать, не обвинили, что это чисто политическая акция, а с другой стороны, чтобы не было возможности забыть об этом. Так вот, начиная, опять же, с моей точки зрения, с конца февраля-начала марта, и по конец октября этого года мы будем все время получать новые, и новые, и новые, и новые сведения от Дурхама, от Бара, от Джулиани, от кого угодно. И все это будет оркестровано и сделано. А не выброшено, чтобы покричать, порадоваться, помить кулаками в грудь и забыть об этом. Вот и все, что я думаю по этому поводу. Спасибо. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. Буквально через несколько минут вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Телефон в студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы или комментарии. Вот PJ Media сообщает о том, что Обама а, остановил попытку Израиля ликвидировать Сремани. То есть попытка израильтян была... Предп... намеревались предпринять попытку в 2015 году, Обама им это дело, так сказать, сорвал. Леон, я хочу вас спровоцировать, мы на эту тему никогда не говорили, но вот а, а, Виталий Портников есть такой журналист на, на «Свободе», и вот он заявление такое сделал, мы сейчас перекинемся в, к украинскому вопросу, я не знаю, мы действительно об этом никогда не говорили. Так вот Он заявил, что Зеленский – это путинский инструмент ликвидации Украины не больше не меньше. Как как вы думаете? Или давайте сначала примем звонок, а уже потом будет э, возможность. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю с новым годом. И а, вот Леон, как вы считаете в связи с вот этим, а, так сказать, я считаю, что это даже не убийство, а казнь этого а, преступника и все все его а, свиты. А, мне кажется, что уменьшится количество даже терактов и уменьшится количество похищений американцев, таких, как происходили при Обаме, потом Обама слезы на коленях вымаливал и выкупал американских граждан. Возможно, могут быть теракты, но они не будут такими изощренными, как те, которые мог запланировать вот этот вот убийца. Вот, uh -huh. Как вы считаете, правильно я мыслю или все-таки что-то не так? Спасибо большое. А, да, конечно. Все правильно. Если человек хочет... Если есть очень талантливый человек, так сказать, на стороне зла, то когда его, сказать, его больше не становится, то если не находятся, сказать, люди настолько же, сказать, талантливые, как, как, как он в зле, то естественно все это Сказать уменьшается, ухудшается с их точки зрения, улучшается с нашей точки зрения. Дело в том, что я обычно я не за политические убийства, потому что не человек какой-то конкретный создает обстановку, а обстановка по большому счету создает человека. То есть на самом деле обстановка ищет лидера, который вот выразил бы желания масс там или каких-то кругов определенных населения и так сказать так как он созвучен то он так сказать, становится в голове и, и когда его уходит то просто приходит его такой же окон который у него там так сказать, либо служил либо там работал либо параллельно что-то делал такое же вот. Здесь немножко особый случай. Мы говорим о том, что мы боремся с Ираном. И боремся мы не с государством Иран, а боремся мы с той хунтой, называйте ее как хотите, мулы-хунты, там неважно, которые захватили там власть не без помощи, скажем, так сказать, нашей или будучи точнее абжизинского и Картера, а не будем сейчас выбирать причины, почему это сделали сделали это и превратили Иран из союзника и достаточно не государство большого друга Израиля, большого друга Америки превратили это, так сказать, в пылающий очаг вот этого вохабизма, да? Так вот а с моей точки зрения в данный момент мы просто пытаемся огонь все время, так сказать, под сковородкой держать как можно более жарким, чтобы они прыгали. Мы, мы накладываем санкции для того, чтобы народ выходил на улицу. У нас пресса не освещает этого, но, поверьте мне, я знаю по всяким другим так сказать, освещениям, то есть та же Аль-Джазира, а по другим всяким источникам, не американская пресса, что в Иране ежедневно происходит по десятку, а то и по два демонстраций с достаточно большим противостоянием против сказать, сил, скажем так, Аятолл. И что есть стрельба, и убивают людей, и похищают людей, и демонстрации против этого. То есть, там серьезная нестабильность. Самое интересное, что там э, лозунг толпы, который просто выкидывался раньше в воздух, а сейчас он стал лозунг основной толпы. «Перестаньте помогать террористам, перестаньте тратить деньги на Ирак, на Израиль, на Сирию» верните обратно деньги и силы для того, чтобы восстанавливать нормальную жизнь для людей этой страны. То есть, это то самое, что мы хотим, чтобы у них Иран стал first. Главное, чтобы у них Иран стал, а не захват чужой территории. Да? И вот, скажем, это, сказать, это казнь, я совершенно согласен, так сказать, человек, который был приговорен давно и, сказать, казнен за свои дела. А вот этот человек, он был одним из тех, кто был, так сказать, что называется, планирующим, организующим гением злым сзади всех этих дел. И чем больше их перебьют, тем лучше, тем более легко, тем, тем менее сложно. Легко не бывает. Менее сложно условно говоря, так сказать народная волна возмущения выбросит их из, из жизни. И я очень надеюсь, что выбросит. И я очень надеюсь, что на смену придут какие-то люди, которые тоже, так сказать, не обязательно, чтобы им очень нравились, но, по крайней мере, они не будут такими злыми гениями, которые пытаются весь мир, а уж ближе Нижний восток поджечь и превратить просто в головешку. Спасибо. Итак, возвращаясь к вопросу да. по Украине, да. а, как заявил Значит, Виталий а -а Бортников? Я... С одной стороны, украинский язык – это не мой язык, я не понимаю, вот люди, которые некоторые знают русский, и понимают украинский, я не понимаю. Поэтому мне очень сложно, допустим, даже когда я слежу за чем-то, следить за тем, что там у них происходит в действительности, а не только это потом освещается по-английски или по-русски. С другой стороны, я не настолько хорошо понимаю политику и действия и прочее, и прочее я Зеленского, чтобы, ну, скажем, так сказать, говорить «да, он может», он Сказать, путинский чек не путинский чек и тому подобное вот я я могу только судить потому что как бы происходило и происходит да? вот что сейчас с моей точки зрения а, происходит Укра... в украине помню в украине не я говорю на украине да? значит а... Переизбран, переизбрана Дума и партия, которая, партия Зеленского получила, как я понимаю, так какое-то такое там номинальное большинство голосов и они могут проводить какие-то свои законы. Зеленский произнес, с моей точки зрения, очень правильную речь на Новый год. Я ее слушал в переводе на русский язык. Мне это очень понравилось. А мне не понравилось там, как бы вот сделаны всякие фокусы, там появление людей каких-то там так сказать одного, другого, третьего, пятого показать, что вот он, он говорит о рядовых и средовыми украинцами там и кто посмотрит эту речь обращение вернее тот увидит о чем я говорю. Но суть речи мне понравилась. Он говорит о том, что а, страна живет в состоянии не мира что это э, сдерживает наше развитие, что мы должны мы, мы разные, один из нас хочет жить близко к России, другой не хочет, один хочет жить по законам европейским, а второй хочет по каким-то другим. Э, кто-то хочет лететь на космос, а кто-то хочет музыкой заниматься там и тому подобное. Мы разные люди, и мы должны когда-то научиться жить друг с другом. Поэтому надо попытаться организовать жизнь Украины. А каким-то таким образом, чтобы она позволила не одной группе диктовать всем, а этим группам уживаться и каждой жить той жизнью, которую они хотят, с учетом того, что мы вместе и мы одно государство. То есть, что, как это мне выглядело, как... Идея, которую 230 лет тому назад кстати, обсуждали и сделали в Соединенных Штатах Америки, а именно федеративное государство, когда в каждом федеративном округе, мы здесь называем это штатами, они могут называться по-другому, там федеративная область, округ, там неважно что, есть какие-то свои там, ускать, определенные законы, которыми занимается штат, да? есть определенные законы, там, армия, международная политика, что-то еще. И, так сказать, там, защита границ там, и тому подобное, которым занимаются федералы. Но у каждой этой области есть, во-первых, представители по, количеству, по численности населения представители в Раде. А кроме того, есть Совет Федерации, или там, называйте его как угодно. Когда из каждой области там приходят по два человека, в ней сидят и решают все дела. Значит, уже они не выбранные, они присланы своими, они решают все дела от имени Значит, своей области они там какие-то там между друг с другом какие-то дела идут на уступки друг к другу идут там объединяются в какие-то коалиции какая-то область начинает что-то делать и она очень преуспевает это становится лабораторией для всех остальных то есть то самое что задумывало а когда-то как я уже сказал так сказать, founding fathers то есть отцы основатели этого в этого государства вот это то что я там услышал в этой речи мне она понравилась мне понравилась эта идея мне похоже не нравится, хотя я тоже не 100% уверен, но мне как бы не очень нравятся люди, которые а, пришли, часть этих людей, которые пришли к Зеленскому помогать ему делать то, что он собирается делать. Я считаю, что на Украине происходит тот же самый синдром, так сказать то, что мы называем трамп derangement syndrome, то есть, так сказать, ненависти к Трампу, там происходит то же самое с а, Зеленским. Там есть а какая-то часть населения, которая просто не может его принять, поэтому выдумывайте, что угодно, что он агент Путина, что он а, инопланетянин, что он ворует, что он все думает о том, в данном случае не себе ворует, а коломецкого в общем, как вот, так сказать, там, сам, олигарх, она а Коломенский, да? Пром Коломойский. А... И, и, и, и, и т.д. То есть, все то, что говорят э, у нас демократы о Трампе, я все то же самое слышу от целой части, части украинцев, части моих знакомых, которые живут здесь. И которые, так сказать, вот, у них там ни детей, ни внуков, ни близких друзей, ни братьев младших. Но они кричат, не сдадим ни пяти земли, там борьба, там убрем. Там... Умирать они лично не собираются. Они собираются продолжать жить в Нью-Йорке. Или в Чикаго, или в Лос-Анджелесе. А умирали, чтобы умирали другие, но чтобы, видно, Украина не сдала ни одного метра. И опять, я не за то, чтобы Украина сдавала метры. Я не за то, чтобы э, согласились на то, чтобы там Россия расчленила Украину и тому подобное. Да? Но, но позиция, вот что называется, ни капли, ни пяди земли и т.д., она позиция дурацкая. Сказать. Ничего не поделаешь, Россия бандиты. Сильные бандиты. Вы хотите этого или не хотите, но победить этих бандитов Украина сегодня не может. Вот взять победить, что такое победить? Войти победоносно на территорию России, дойти до Москвы, захватить ее, посадить другого, кого-нибудь там вместо Путина, и либо вывести свои вазка, либо не вывезти. Не сможет Украина это сделать, даже если к ней присоединится Азербайджан, Эстония и Грузия. Не смог. Это реальность. Есть идеалистические вещи, есть реальные вещи. И мне кажется, что Зеленский живет в реальности, той реальности, которую, так сказать, его страна. А осталось, оказалось на тот момент, в который он сказать, в нее пришел. Я не знаю, у Порошенко хорошие вещи делал или плохие, потрясающие или ужасные. Я, я не понимаю этого, сказать. Мне каждый раз доходят самые разные сведения. Но точно так же и Зеленскому приходят самые разные сведения. Но вот единственное, с чем я никак не могу согласиться, что Зеленский это инструмент Путина по захвату или развалу Украины. Понятно. 847-400-5200 телефон нашей студии. <coughs> Простите, если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Хотя а, во, мнение, вот я посмотрел, и людей, которые действительно здесь живут, а, а, отличаются диаметрально. А, одни категорически... Против Зеленского. Ну, собственно, там ничего удивительного в этом нет. Мы сейчас, а, не вот та, та же история, что с Нтаняву в Израиле. Та же история вот, с Зеленским. Та же история с Трампом. А, очевидно, мы сейчас живем в какой-то период такого резкого разделения, а, который уже бывали на самом деле. Это не то, что никогда в жизни не было. Да смотрите, одно, один период довел, привел к гражданской войне. Да. Второй период привел к макартизму. Хорошо, плохо, макартизм, мы не знаем, но, так сказать, это было явный раскол общества, правильно? Сейчас происходит практически то же самое, но с другой стороны. То, есть, то самое, в чем обвиняли левые, свободолюбивые левые, так сказать, вот, узурпаторов там, кошмарных правых, а левые делают и, может быть, 10 раз больше, чем. У меня очень мой близкий друг, с которым мы там еще знакомы с тех времен, когда мы вместе работали там на киностудии, там, я работал ассистентом режиссера, там, замдиректора, там, сказать, ком, сказать, в, своей, в своей молодости. Мне было 20, 18, 19, 20, 21 год. Вот. Мы с ним знакомы с этих времен. И один прекрасный день, 10 лет тому назад, он мне звонит... По телефону и говорит, слушай, извиняюсь Бога ради, но я тебя вычеркну из Линкдина, как свою связь. Понятно. А я не пользуюсь им особенно, мне зачем не нужен, просто сижу и сижу там. А я говорю, да конечно, чего, а чего вдруг? Он говорит, ты понимаешь, говорит, а вот работает в Голливуде, чтобы было понятно. Да? Он говорит, у нас, когда берут на работу, у нас, говорит, теперь не просто тебя спрашивают вопросы всякие, проявляют, где ты работал, еще и проверяют твои связи по всяким социальным вот сетям. И вот сам факт того, что я не прервал с тобой связи за то, за то что ты говоришь столько. Так сказать, Плохого, скажем, в те времена, там, так сказать, об обаме, да, это было в самом начале правления Обамы, из плохого Могу демократа, говорить? сам факт этого послужит я не приемом у меня на работу. Я говорю, ты, ты с ума сошел, ты намного все... Он говорит, поверь мне, у меня, говорит, не глюки. Это происходит у меня под носом постоянно. Они просто не знают, Понятно. какой я ориентации, поэтому они лучше отходят. — Давайте попробуем ответить на вопрос, радиослушательница. Добрый день, пожалуйста, Уфи. А, — Здравствуйте, Леон. — во-первых, я хочу по, по Украине что-то сказать. Но сначала вот вы упомянули, что мы так можем очутиться в макартизме. Мне кажется, что это не совсем верная формулировка, потому что если люди знают о документе, который называется Праджик Венона, то есть это в 90-х годах, когда опубликовали всех... Ну, короче говоря, Ельцин дал разрешение открыть uh, вот эти списки коммунистов, uh, связанных с, uh, с Советским Союзом. И этот список содержит там более ста человек и, и вся рузвельтсовская администрация и как это называется, ну Клинтон чем руководила. Министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел наводнены были этими людьми, понимаете? Поэтому, фактически, ну, если почитать, так сказать, нормально, с другой стороны... О, о, о маккартизме, то о, окажется, что он был прав на там, ну 95% знаю, на, 95%, но на 90%. Ну, Где-то, может быть, перебарщивал. Но... И, и, и вообще много очень мифов, Например, там Голливуд. Голливуд вообще, не, он не занимался Голливудом, он еще не был избран тогда. Ну ладно, это, это одно вот такое мнение по поводу упоминания Макартина, который, в общем-то, это положительное дело было ну, потрясающее. Вот. А, а второе, мы в жизни выбираем, ну, так сказать, если мы не, не научимся выбирать людей, которым мы верим, там врач, юрист, там, политолог то, так сказать, мы будем, ну, больше, больше надо самим читать, больше плавать. Я читаю, конечно, и, и я выбрала вас среди таких людей, которые, которым можно доверять. Но по поводу Украины, тут вообще, я, например, очень бы хотела ошибаться, чтобы Зеленский был такой, каким вы его считаете, но я много слушала портникова много раз по украине по многим ему можно доверять это, это человек очень серьезный и очень умный вот. и второй человек который по украине очень хорошо пишет про, ну, так сказать, как бы сказать, это елена пригова потому что она, она, была, она работала журналистом на украине у нее остались вот эти все связи журналистские сильные журналисты. Она с ними, со всеми связана у нее там, ну уж не говоря там о друзьях и прочее. И она очень болеет за Украину и следит, руку на пульсе держит, так как вот я, например, на пульсе там американской, израильской политики. Поэтому стоит прислушаться вот к тому, что она говорит. Она тоже очень много говорит об, о Зеленском, ну не очень хорошего. Вот, поэтому, ну вот, э, вот это я вам сказала, и все. И большое спасибо за ваши передачи. Я всегда с вами обо всем согласна, но вот сегодня... Первый раз, мне кажется, что об Украине это, в общем, не очень точно. Спасибо, спасибо. А, а, спасибо большое. Я с вашего позволения все-таки отвечу на это, хотя как бы так сказать, не было вопроса, просто пожелание. А, Во-первых, я сразу же сказал, что я не очень хорошо разбираюсь в делах украинских. Меня спросили, я ответил мои ощущения. Обычно я пытаюсь давать не ощущения, а факты. И сразу же сказал, что фактов у меня по большому счету нет. А я что вижу, это что украинская население очень серьезно разделилось на два лагеря. И это то, что я сказал. Я не думаю, что я сказал, что я за а, Зеленского там или прочее. Да? а Я и не против него. Значит... Похоже, очень похоже в Израиле, очень похоже в Америке, и у огромного количества э, украинцев, похоже там 30%, а есть вот этот самый, значит, вот Зеленский derangement синдром, который присутствует, значит, отрицание Зеленского, синдром отрицания Зеленского, как он присутствует здесь с Трампом. А что не обязательно, что Зеленский и Трамп, и не обязательно, что он положительный, я просто говорю, что он присутствует. Вот то, что как бы говорит о том, что не все может быть так, как бы малюет и, или показывает приговор, значит, бортников то, что 70% населения уже после выборов, и после того, как он назначил помощников, и после того, как были проведены какие-то первые им шаги, сделанные и прочее, на выборы, дал ему еще больше голосов, чем он дал тех голосов, когда он выбирался в президенты. То есть, как бы 70% населения решило, что по первым его шагам мы дадим ему возможность продолжать. Потому что если бы надо было... Вот у нас что происходит? У нас происходят основные, так называемые, выборы президентские, а через два года корректировочные, как называют, выборы промежуточные, где выбирается треть значит, Конгресса, треть э, Сената и ноль президентов. Да? Так вот, обычно происходит коррекция. Если народу не очень нравится, или народ не понял, или народ перепугался, или его в чем-то уговорили, то начинают выбирать партию противоположную президенту, чтобы остановить его в чем-то. В Украине этого не произошло. Украинцы не такие глупые, так сказать, не такие замороченные, как, скажем, российские избиратели. Да? Там много чего происходило. Там были взрывы, там были подлости, там были обманы, подлоги, когда их сказать, говорили одно, а прям противоположные люди имеют или, сказать, в виду совершенно другое и тому подобное. Они как бы научились разбираться и научились отдавать свой голос тому, кому они верят. Вот по первым шагам Зеленского они ему поверили. Что для меня достаточно симптоматично. А все остальное может быть. Я не верю, что он, так сказать, продукт э, Путина ставить на человека, который руководил, из сказать, извиняюсь, так сказать, играл, э, руководил телевизионной продакшн-компании и играл там президента, вот ставить на такую лошадь – это глупо. Это могло делаться кем-то очень-очень, ну, скажем, дальновидным, умным, сказать, вот я, допустим, могу себе представить, что там, так сказать, колумбийский, да принимал в этом серьезное участие, там, Коломойский, извиняюсь, если неправильно произношу его фамилию, да, и, и все это, тем не менее, делалось, и с, за 2-3 года началось, в тайне там, и тому подобное, подготовки происходили. Это я могу поверить, например, в это. Но то, что это путинская Россия э, поставила своего... Нет, не, не, не их почерк. Так что, все может быть. Я очень надеюсь, что правы те, кто считает, что Зеленский положительно. Потому что Зеленский у власти сейчас, и если он положительное явление, то Украине будет лучше. А если он отрицательное, то, то хуже. Вообще, э, ситуация это действительно довольно сложная. И нет однозначного решения проблемы украинского вопроса. Вы посмотрите. Э, Украина, по сути дела, одна одинешенька. Ведь э, Европа Украину сдает с потрохами Ведь то, что делает Трамп и, к сожалению, большинство тех людей Кто считает -Зеленского, так Зеленского Пророссийским и так далее Они точно так же Относят к не все Они точно так же относятся к Трампу Хотя э, мы пытаемся Рассказывать о конкретных шагах Предпринятыми предпринятых трампом там в отношении северного потока и так далее то есть то что делает трамп на самом деле это какая то такая такой рычаг с помощью которого он может влиять на политику россии а, нет они этого не видят и не понимают и не хотят видеть но украина по сути дела европы европа европе по барабану по барабану, по большому счету, они, больше, они лучше, скорее всего, будут сотрудничать с Россией, чем с Украиной. Для них Россия представляет больший финансовый, экономический интерес, чем Украина. Ну, при каких-то, может быть, громких заявлениях в адрес э, Путина по поводу Украины, при этом они ничего конкретно не делают и особой помощи не оказывают Украине. И что, предпол... и что вы предлагаете делать, это я обращаюсь сейчас к тем, кто... А, ну, как бы не разделяет шаги по а, какому-то урегулированию этого конфликта Там же война, там же реальная война И первая задача Зеленского... Где вот, и... и это самое главное, что надо остановить. Абсолютно верно Но просто так ведь не остановить Ведь действительно Украина не в состоянии взять, пойти армии, там, отвоевать эту территорию и так далее Крым, Донбасс Значит, как-то этот вопрос решать надо можно, конечно, кричать громко, но, но простых решений здесь нет. Я не знаю, я не знаю, что за душой у Зеленского, но я просто не, не, не вижу других шагов реальных каких-то по разрешению этого конфликта, кроме как пытаться пойти на какой-то компромисс, как-то как, как решить. Не знаю. Может быть, я не прав тоже. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. В эфире времени мало, поэтому, если можно, коротко... Леон, большое спасибо за анализ. Вы, в общем-то, абсолютно правы насчет Зеленского, но есть очень большое «но». В его окружении проникло очень большое количество людей Сороса. А Сорос обкрадывал Украину. Сначала он вроде дает э, гранты, а потом высасывает в десятки раз больше. Поэтому вот ну, говорят, что Зеленский где-то к весне поменяет окружение. Спасибо большое. Возможно, я не знаю. Возможно, возможно, это так. Возможно, что какие-то... Слушайте, вокруг Трампа тоже было столько э, врагов с самого начала. Вы помните, какая текучка была? И Трампу легче намного. Это все-таки Америка, а не продажная Это продажная Америка, а не продажная Украина. Леон, огромное спасибо. Еще раз с Новым годом и до следующей встречи. Спасибо, до свидания.